Прежде всего давайте поговорим о Марсе, ведь Марс отвечает за энергию, активность и за то, куда мы эту энергию будем направлять. В октябре Марс будет ретроградным. Это значит, что время не подходящее для того, чтобы распыляться на большое количество задач. Это хороший месяц для концентрации на минимуме тем, лучше действовать вглубь, а не вширь. Марс будет находиться в вашем третьем доме, который отвечает за общение, обучение, коммуникацию, поездки, документы, автомобиль. И ретроградный Марс в третьем доме может сакцентировать ваше внимание на какой-то из этих тем. На первый план могут выйти взаимоотношения с кем-то из ваших родственников, с братом или с сестрой. Это может быть период, когда вы будете стремиться уладить какой-то вопрос связанный с вашим автомобилем. Это может быть период, когда вы будете обдумывать покупку нового транспорта. Тем более, что Марс будет находиться в вашем третьем доме еще и после разворота 2 месяца. Так что лучше в октябре обдумывать покупку, а совершать ее в конце ноября или уже в декабре месяца. Безусловно, Марс в третьем доме — это хороший повод усовершенствовать какой-то ваш навык, изучить информацию, которая вас интересовала давно, или повторить важную информацию. В любом случае ретроградная планета дает возможность углубляться в какую-то тему, и, безусловно, вы можете использовать это, чтобы стать лучше в какой-то сфере. 1 числа будет полнолуние в Овне, в вашем третьем доме. И полнолуние это всегда кульминация или завершение какого-то процесса. Полнолуние в третьем доме может дать вам результат по обучению или важные решения, связанные с темой обучения. Также полнолуние в третьем доме связано с темой общения. Вы можете сделать важный вывод по поводу общения с каким-то человеком. В целом обращайте внимание на свои мысли, которые возникают вблизи этого полнолуния, так как идей может быть много. И важно все записывать, и потом через несколько дней после полнолуния к этим темам опять вернуться и еще раз на них обратить внимание. Со 2 по 28 число Венера, планета, которая отвечает за отношения, финансы за досуг, будет находиться в Вашем восьмом секторе в знаке Дева. Венера располагает к рациональности в октябре месяце. В первую очередь Вы должны рационально обращаться с ресурсами и очень хорошо обдумывать финансовое вложения. Это не тот период, когда нужно действовать нахрапом в вопросах, которые касаются финансов. Наоборот, важно очень хорошо все планировать и действовать постепенно. Дева это знак трудолюбия, поэтому ради каких-то значимых перемен в вашей финансовой сфере вы можете быть готовы много трудиться. Очень хорошо, скажем, делать финансовые вложения в отдых, который будет способствовать улучшению вашего самочувствия это будет действительно хорошая инвестиция. Что касается отношений, то Венера в Восьмом Доме не располагает к тихим и спокойным отношениям. Наоборот, это период, когда хорошо работать над какой-то темой, особенно с учетом ретроградного Марса. Женщины могут почувствовать в октябре необходимость что-то менять и улучшать в отношениях. 4 числа Плутон разворачивается в прямое движение в вашем 12 секторе. Плутон это в первую очередь планета преобразований и вблизи точек разворота, а их всего две бывают в каждом году, это всегда очень важное время, которое дает максимальную концентрацию на какой-то теме и возможность что-то быстро изменить по тем темам, по которым были наработки до этого. Двенадцатый дом отвечает за наше внутреннее состояние в первую очередь, за то, насколько мы можем хорошо понимать себя, то, что с нами происходит, наши желания, цели, наши страхи, наши амбиции. И данный разворот Плутона может помочь вам решить какой-то внутренний вопрос, который назрел, избавиться от какого-то страха или решить важную финансовую тему, которая является для вас актуальной. 6 числа ретроградный Марс будет в благоприятном аспекте к лунным узлам, которые, к слову, находятся на вашей оси 5-11 дом. Эта ось отвечает за взаимоотношения и за эмоции, которые мы испытываем в процессе взаимодействия с людьми. Поэтому день этот может принести интересное общение, даже какой-то, возможно, социальный проект, в котором вы будете участвовать. Это может быть интересное предложение встретиться с кем-то. В любом случае обращайте внимание на те возможности, которые будут приходить в этот день. 7 числа Меркурий будет делать оппозицию к Урану, и данный аспект повторится еще 20 числа, поэтому эти даты в определенном смысле зеркалят друг друга, события, которые будут происходить в эти дни, могут быть похожими. Так как Уран является вашим управителем, то данная позиция может активизировать тему мышления, общения. Вы можете столкнуться с желанием что-то обсудить, спланировать, это довольно-таки интенсивный для, для вас день, и он может оказаться очень продуктивным. Поэтому старайтесь не сдерживать себя, решайте те вопросы, которые назрели. С 9 по 15 число довольно-таки будет активное, напряженное время, но оно может... В потенциале принести хороший результат, если приложить достаточное количество усилий. Будет противостояние ретроградного Марса и Солнца. И Марс также будет делать квадратуру в знак Козерог. Оппозиция а будет на вашей оси 3-й, 9 -й дом. Эта ось отвечает за поездки, общение, оформление бумаг, обучение. Это ось перемен и движения. То есть если у вас в жизни был такой период застоя, вы э, мало двигались, вы, э, возможно, концентрировались на какой-то одной теме, не изучали разные способы видения этой ситуации, то данная позиция может заставить вас расшевелиться, быть более активным человеком, искать выход из какой-то ситуации, рассматривать альтернативные варианты. Идет квадратура в ваш 12-й дом, то есть будет ощущаться яркая необходимость преодолевать какие-то блоки и те ограничивающие убеждения, которые могли мешать вам сдвинуться с места. 12 числа Меркурий будет делать секстиль к Венере и на фоне общей картины. Это очень хороший день. Аспект достаточно редкий, и вы можете почувствовать в этот день необходимость поделиться своими эмоциями с каким-то человеком. Это даже возможность получить поддержку как моральную, так и финансовую. К тому же в этот же день Юпитер будет делать секстир к Нептуну. Так или иначе, эти две медленные планеты хорошо взаимодействовали между собой на протяжении 2020 года, и это будет их последний благоприятный аспект в этом году и в ближайшее время. И данный аспект затрагивает вашу тему финансов, поэтому вы действительно можете получить финансовую поддержку или благоприятные возможности для заработка. И это будет ощущаться особенно ярко в первой половине октября. 14 числа Меркурий разворачивается в ретроградное движение по 3 ноября. И разворот произойдет в вашем 10 секторе, который отвечает за карьеру, жизненные цели за профориентацию и, в принципе, за ваши амбиции, за то, что вами движет и заставляет вас идти вперед. И ретроградный Меркурий будет провоцировать то, чтобы вы пересмотрели свои амбиции, возможно, что-то изменили в вашем подходе в плане реализации себя в профессии. Это период, когда не стоит слишком много значения уделять общению и в целом, так как Меркурий будет разворачиваться в Скорпионе, то это может даже обозначать то, что какие-то люди могут вам препятствовать, те, кто относится к вам не очень хорошо, так как Скорпион связан с такого рода манипуляциями, поэтому Конечно, нужно каждую ситуацию оценивать отдельно, еще зависит и от ваших личных аспектов. Но в целом вам нужно абстрагироваться от какой-то информации, которая заставляет вас подождать, ничего не делать или начать сомневаться в том, что вы можете что-то сделать. То есть старайтесь в этот период концентрироваться на своих мыслях, а не на чужих точках зрения. 16 числа будет новолуние в весах в вашем девятом секторе и девятый сектор отвечает за авторитетов, за тех людей, на которых, на которых мы хотели бы чем-то быть похожими или в которых мы готовы спрашивать совет. И новолуние это начало нового пути, плюс это новолуние в весах, вес это партнерский знак, поэтому безусловно по данному новолунию вы можете все-таки найти ориентир в виде человека, который будет давать вам ценные советы и который будет готов вас поддержать. Также 9-й дом отвечает за поездки на большие расстояния. В данном случае вы можете с кем-то в паре совместно планировать такого рода поездку, обдумывать ее. С 19 по 24 число будет довольно-таки. Активное, продуктивное время, но в тот же момент может присутствовать и напряжение, так как будут затронуты Венерой планеты, Юпитер, Плутон и Сатурн, а также будет участвовать ваш 8 и 12 дом. Может ярко подниматься финансовая тематика или тема перемен, преобразований. Но так как аспект гармоничный, то вы можете ощущать чью-то поддержку. Главное в этот период не сопротивляться переменам. И если вы видите, что какая-то ситуация э, идет к тому, что она будет меняться, старайтесь этому не препятствовать. 21 числа Лилит переходит в знак Телец на 9 месяцев. И я обязательно сниму об этом отдельное видео и расскажу о важных датах и периодах, которые связаны с этим транзитом. 22 числа Солнце переходит в знак «Скорпион», и уже 25 числа Солнце соединится с ретроградным Меркурием в вашем десятом секторе. Это соединение может принести важное осознание какой-то информации, важную встречу, итог по ситуации, которая затягивалась. То есть, по сути, соединение ретроградного Меркурия и Солнца Всегда дает возможность понять смысл всего ретроградного периода, осознать какую-то важную информацию. Так что обращайте внимание на свои мысли и разговоры, которые будут возникать вблизи этой даты. 28 числа Меркурий возвращается в знак Весы и будет находиться в нем по 10 ноября. Это период максимальной вовлеченности в партнерскую деятельность. И будет Меркурий находиться в вашем девятом доме, который отвечает за расширение, увеличение возможностей. Поэтому вы сможете увидеть новые возможности и больше перспектив, если будете работать сообща, если будете работать в паре с кем-то. Старайтесь не брать все на себя, не взваливать все на себя, всю ответственность и всю работу, которые имеет отношение к Меркурию, то есть это интеллектуальная деятельность, бумаги, поездки. Старайтесь делегировать это еще как минимум с одним человеком. 31 числа будет полнолуние в знаке Телец и полнолуние будет в соединении с Ураном, и оно произойдет в вашем четвертом секторе, который отвечает за недвижимость, семью, родителей. Это полнолуние имеет ярко выраженную такую ноту чего-то нового, необычного, перемен. Поэтому данное полнолуние может стать для некоторых поводом уехать из дома в поездку. Для некоторых людей это какие-то перемены в квартире, такие как ремонт или переезд. Это может быть смена каких-то приоритетов в семье или то, что, к примеру,